Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправляемся в деревню Полисеева Мценского района Орловской области. Посмотрим, сколько домов, сколько жителей. Узнаем, как им здесь живется. Приятного просмотра форматор стоит вот здесь шла дорога видны следы старые и вот идет электричество я думаю, что здесь находится деревня птички поют черемуха скоро зацветет ну, кто-то проезжал здесь на тракторе или на машине. Но я так думаю, что здесь были дома. Вот здесь фундамент остался от дома. Здесь вот видно, либо подвал бы, да, подвал был, обвалился. Значит, мы на верном пути. А, вот там, вдалеке да, живет фермер. Комбайн, трактора, в него техника стоит. Здесь обломки, остатки, вернее, от домов. Бревна, шифер валяются. Так, дорожка идет, вот домик стоит. Электричество подходит. Кто-то здесь живет. Может и не живет. Край на замке. Тут тоже замок. Нет, никто здесь не живет. Следов никаких не видно. Такой домик. Старенький, один. Но там собаки у фермера слышно лают телефон стоит но не подключен может быть специально отключили потому что здесь нет никого никто не живет впереди еще один домик сейчас посмотрим на него поближе Да, в деревне осталось три дома, как я вижу. Вот и домик. Калитка открыта. Но что-то никого не видно. Огород спахан. Нет, никого здесь нет никто не живет, скорее всего приезжают, домик маленький, вот на той стороне живет фермер, много у него гусей, кур, овец, вот сходит, я вижу. Здесь прудик. И здесь пруд. Но здесь уже не пруд, а болото. О, утки. О, утки, утки. Спугнул я их. размыла подремонтировал. О, три тритоны. Ракеты поспилили. Какие бяшки бегают. Ты что, заплотелся, что ли? Нет. Вы давно живете здесь? Я? Да. Ну, 30 лет уже. 30 лет. Вы родились здесь? Нет. Нет? нет, нет, нет. Я нет, Я здесь не родился. А как попали сюда? Ну, во время Советского Союза. Ага. Работать переехали, да? Нет. Нет? Ну, просто переехали. Ну, понял. С Кавказа переехали. Вот. А, а вы? В связи с обстановкой. Ага. Вы, когда переехали сюда, большая деревня была? Ну, как сказать, ну, небольшая, большая, но где-то домов 12 было. А, 12 домов, да? Да. А работа была здесь? Да, колхоз здесь был, здесь колхоз был хороший. Мы приехали, у нас своя звено, здесь мы сахар на свеклу начали сажать, мы это все, у -у -у. земли поднимать. Ну, мы переехали оттуда. Юга. Ну и так и остались, да, здесь? Не, у меня в Гладком дом. У меня, это я летний у меня. А, здесь. летний. Это летний у меня фазинков. У а? меня вот скотина летом. Вот я сейчас только перегнал сюда. Вот 3-4 дня. Опцы, гуси. Перегнали с Гладкого? Да. Это так, вот перегнали вот, их? Конечно. Ага. -а -а. Ничего себе. Ну, так хорошо здесь для скотины, да? Вот много места, простора. Ну, место получилось. Я в 90-х годах взял эту землю в аренду. Ага. Это у меня земля-то в аренде. Но вы занимаетесь чем-нибудь? Пашете там или сеете? Ничего такого не делаете? Ну, пашу, сею вон. А здесь пастбище у меня. Ну, вы как фермер, да? Не-не-не. Нет? нет? Нет. У меня было МП. А в 90-х годах такая пи***ь была ага. Там через каждый месяц надо составлять декларации, составлять это, я плюну. И только некогда работать, только этой писаниной занимать Ну понятно, понятно да. Продаете барашков? Не, по осени да. По осени продаете? Сейчас не, а сейчас еще они куда, сейчас на траву Не, ну сейчас понятно И, да. А так, по чем продаете? Ну, по четыреста были. По четыреста килограмм, да? Да, чистое а -а -а. мясо. Вот. А потом еще до осени пиво я знаю. Ну, до осени, да. Вот. А так, продаю курьей продаете, да? Гусей, что там продаете? И гусей, и курей и всех продают. А как вот можно с вами связаться? Как? Где? Телефон возьми, и как связаться. А вот куда все делись? Скажите, вот 12 домов было. Куда все люди делись? Умерли. Умерли? Ну, умерли, а дома развалились. Вот здесь вот вон, два дома. Вот один, вот второй. Ага. А вот здесь, там дорога вот так правила. На эту сторону, вот их четыре дома стояло. Ага. Там все развалили, но ну, разобрали. Потом на той стороне вон там три дома стояли, Эх, тоже те развалились все полностью. А после войны здесь, как вот, ну, здесь было 76 домов. Вот за этим лесом, ага. вот сейчас не видно, вот здесь один дом был, там два дома были, там немножко ров. Но видно, вон стена осталась, да, да вон дома. На той стороне... И туда, до леса, там еще 12 домов было. Угу. деревня жила, сейчас... Люди жили. А... Я не знаю, как люди здесь жили. Ну, жили как-то. Вот как вы живете вот летом? Как летом я живу. Ну, сейчас и это, и это все. Ну, то, в то время как жили. Я сейчас живу, да, у меня газ в баллон. Тогда ни газа не было, ни за водой они ходили. О, там а в лесу колодец было. Ага. Они туда за водой ходили. А вы где вы воду умерете? Ну, у меня здесь живность вон в пруду. Не, а для себя? Для себя с Гладкого. А, привозите, да? Да. Гладкого. Ага. Вот сейчас сын должен привезти. И это... Телефон ловит здесь? Позвоните, да. если ловит, да? Да. Телефон, не знаю, у меня... это. Билай, угу. ловить везде и хорошо. Ловить. А вот дома вот эти не продаются? Которые. Вот эти, вот эти, которые два стоят. Вон тот продается. Вот тот крайний да. синий, да? А сколько стоит? 50 тысяч дашь. Забирай. За 50 тысяч можно купить, да? кому нужен здесь. Ну, что, люди разные бывают. Нет, Не, может... ну, ну что, честно сказать, если только здесь такой вот человек, какой-нибудь, кто пасекой занимается. А, -а, -а. а другом, вот просто, просто другое, и это здесь. Ну, а может животноводством каким-нибудь заняться, там, акунки. Во-первых, животноводством надо иметь опыт сама собой, и надо условий создать. Это не так, что просто вот оп и все. Нет. Здесь если только кто, вот пчелами кто, если пасочник какой нибудь ага. Но этот не, этот не продасть. А в Гладком продают дома? Да. Сколько там? За сколько можно дом там купить? Ну как за сколько. Ну там газ есть, да, все, в ладком правильно газ да? есть. Кулики есть дом. Ага. Газ подведенный. Ага. Дом. Ну, старинный дом, ну такой он. Но если чуть руки приложить, ага. вот, пожалуйста, хороший газ есть. Колонка, вода недалеко там буквально 30 метров даже ближе mm. можешь шланг всегда ну всегда. и сколько стоит ну, в пределах где-то наверное ну, 1200-300 200-300 а кулига это гладкое или что это нет это два километра от, от гладкого да а дороги там ну такая вот да да не дорога там насыпь дорога Круглый год. Чистят и смотрят, не, не. А это, ну, большая деревня, да, Кулига? Нет, небольшая. Нет. Она тоже уже сдохла. Там осталось раз, два, три, четыре. Два дома постоянно живут, три дома дачники и все. А нет, вот это... нет. А кто вот так вот делает? У. У, вот в пруду. А, это птичка. Птица? Да. А не тритоны? Нет? Нет. Ну и тритоны, то, если в пруду, возле пруда, близко, то да. Вон, потому что сейчас лунка у них начинается. Ага. Вот. И... Ну как, в 90-х годах? Здесь была чистота, вот еще вот этого, ну это. А сейчас, видишь, все заросло, сейчас все, все. Ну, раньше скот съедал все, правильно, корова. Да не, скот сама собой, и это, дрова нужны, это все было, все чистилось, вырубалось, сажалось, все, а сейчас вот это все в самосев засел. Все заросло. Нигде нету дороги. Вот раньше вот там была дорога, и это все, пожалуйста, ту, на ту деревню. Считай, ага. там 12 домов было. Туда была дорога, все. А сейчас нет. Сейчас вот то, что вот я, вот моя. Я накатал. А вот в пруду все. есть рыба? Есть. есть. Караси? Все. Зачем караси? Хорошо. Все есть. Ладно, пойду. Удачи вам. Всего Бабай. самого хорошего.